раз Пески взметнулись и висят, И лезешь в бронетранспортер, Как плыхающий костер, Выхватывая из огня Боекомплект шестого дня. А сколько их еще? Спроси пустыню. Шесть дней назад, сказал комбат, Разведка видел отряд, Придут границы прямиком, Наверно, коротко знаком. Садится они на пути, И мы должны его найти. А сколько их еще спросим пустыню? Гудят вертушки день и ночь, Они хотели бы нам помочь. Да разглядишь ли с высока Среди проклятого песка,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 Жизнь в песках искали день. седьмой удачный выпал день, Поду на влиться, наконец, Непыльный ветер освинец, а С бархана, с гребня, с бугорка ударили три дышака. А сколько их еще спроси в пустыню? Пускай под семьдесят жара, сегодня лучше, чем вчера. Два взвода двинуты в обход, их прикрывает третий взвод, четвертый с пятым на заслон гранатометный взвод на склон, А сколько их еще спроси пустыню. Прошла минута или час, какая разница для нас? Когда кончен разговор, и тащит бронетранспортер, Перехвативший за приклад, в тебя спередавший автомат. А сколько их еще, спроси, пустынем.